Действия происходят в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей, они помогают им воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Для большинства людей боты – просто бездушные машины для рутинной работы, но они тоже способны на эмоции. Главная героиня, супер пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познает мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как забота, преданность и любовь. При этом, ее абсолютное наивное следование по этому пути делает ее существом лучшим, чем сами люди. Режиссер Андрей Джунковский, оператор Илья Овсенев, продюсеры Эдуард Илоен, ген Александр Кесель, ген Виталий Шляпа, ген Денис Жалинский, ген. Алексей Троцук, Ген, Михаил Ткаченко, Эдуард Горбенко, Айкп, актеры Паулина Андреева, Александр Усюгов, Кирилл Кяра, Ольга Ломоносова, Александр Кузнецов-9, Ирина Тараник, Виталий Краниенко, Михаил Кремер, Татьяна Ермилова, Денис Бургазлиев, Сергей Теслер, Виктория Курякова, Вера Панфилова, Сергей Сосновский, Ксения Кубасова, Мария Луговая, Олег Морозов, Владимир Лукьянчиков. Алевтина Тукан, Павел Усачев, Сергей Губанов полный список актеров, производство Yellow, Black and White, Спотная Восток Продакшн Премьера 23 ноября 2018 года серии 16 жанр научная фантастика Представляем вашему вниманию канал Мем, где вы сможете найти самые смешные приколы, собранные из всего Рунита, подборки лучших мем-приколов. Свежие мемы ищите по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал и смотри новые серии русских сериалов первым. Ждем ваших комментариев и лайков.